Все, я вот приготовилась идти на ужин. Сейчас на ужин схожу и потом иду гулять. Я видела, на ужин уже снимать не буду, потому что их и так уже, в принципе, много. Я думаю, ассортимент там не поменяется из блюд. Будет, в принципе, все то же самое, что и было вот до этого. Ну все. Приятного мне аппетита и приятного всем аппетита, если кто-то идет тоже кушать сейчас. В общем, дорогие друзья, планы у меня немного поменялись. Я сегодня после ужина планировала погулять, пойти. Ну, там, на торговых тучек зайти, в сторону Мигроса. Вот. Ну, я немножечко поменяла план. Пойду завтра. После завтрака как будет светло. А сейчас я иду на анимацию. И потом уже, наверное, буду спать. Даже сегодня, на мини диска не пойду. Потому что, честно говоря, хочу спать. Не насыпаюсь ужасно. When you're by my side and it feels so good, when you're home. So Alexander, happy birthday! So thanks for you. We sing everybody for Alexander Happy Birthday. We sing we all together for Alexander Happy Birthday. Happy Birthday, Alexander! Happy Birthday, so Yeah. Happy Birthday Now everybody, come on, sing a song. And Позы должны быть такие супер-супер, и каждый будет повторять, и в конце мы будем по вашим баллам, по вашим аплодисментам. Окей, okay. position four <laughs> So oh, right. Right. Yeah. the you Number one! Whoa. Look. Very nice! Now number two! Coming out number two. Hello! So number three. Five. Now, number four, Okay, are we ready? What? I Professional, know how Дружба! Спасибо нашим всем красавцам! Все девушки были прекрасны и выступали очень хорошо их аплодисментами. Отцеление анимационной команды мы благодарим их за участие. Набираем. доходит уже пол первого сейчас а я не сплю а знаете почему не у меня не бессонница я кросс по территории сдаю я пошла минут 30 назад в общем на ресепшн попросила дать мне одеяло потому что вот эта вот простынка тоненькая полотенце наверное толще вот этим вот приходится укрываться вот. Я последний-то все Сколько, наверное, ночи две а, Помимо вот этого покрывала В общем, на себя еще банное полотенце Короче, нахлобучивала Под утро Потому что замерзал. Вот, все думала, температура, ну, как-то изменится Потеплее станет В общем, уже не выдержала Думаю, ну, сколько мерзнуть, то можно Что-то все холоднее, холоднее на улице становится Думаю, пойду попрошу одеяло В общем, сходила еще так пошутили, я с ними там немножко по-турецки, ну, насколько смогла, поговорила там. Все. Через 10 минут будет одеяло. Прошло 30 минут. Никого нет, с одеяло. Я думаю, блин, ну я даже сегодня на диск не пошла на ночной. Спать надо ложиться уже как-то, блин. А то уже вообще уже как это. Ежика в тумане. Ну что? Думаю, блин. И, главное, никакой вообще брошюры нет с номерами э, телефонов вот этими вот внутренними. Типа номер ресепшн там и прочее. То есть, нет ниоткуда не взять вообще. Вот. Ну, что, мне, мне ничего не оставалось. Как бежать опять, блин, через всю территорию опять на ресепшн. И опять просить. на меня таким, знаете, удивленным взглядом, смотри, ну, уже другой сотрудник был. Меня таким удивленным взглядом смотрит. Я уже честно, я уже на психоз начала переходить. Ну, ну реально время час ночи доходит. Я там говорю, бегаю, как это, блин, опупевшая. Он мне еще с таким этим мол, типа, Че я тут из себя выхожу? Я говорю, да я от вашего сервиса говорю офигеваю просто. Это что, говорю, за сервис такой? В итоге пришел тот сотрудник, с которой со мной общался, сейчас упадете. А говорит, вам одеяло, говорит, надо. А я, говорит, понял, что ну, это я уже как потом он меня перевел. Подушка, говорит, я говорю: ну, какая разница даже с одной стороны. Подушка, одеяло. Ко мне, говорю, вообще никто не пришел. Ни с подушкой, ни с одеялом, ни с чем. Опять заверил меня, что через 10 минут принесут. Сейчас посмотрим. Сейчас, если через 10 минут не будет, я у него номер на ресепшн спросил. Спросила, в общем. Сказала цифра 9. Буду звонить, если что. Я не знаю, во сколько еще сегодня спать лягу. Честно, вот, вот вы меня, конечно, простите. Может быть, сейчас многие опять из вас напишут, что ой, меня вечно там все не устраивает, я вечно там всем недовольна, это не так, не так, не так, не так. Знаете, вот так меня все, в принципе, в отеле устраивает. Но работа ресепшн, вот простите меня, меня она реально уже бесит. Я других слов просто не нахожу. Вот как с самого начала у меня затыки пошли именно вот с ресепшеном. Все время какие-то нюансы, какие-то казусы, какие-то я не знаю даже уже как это вообще какое слово подобрать под это. Но реально вот уже бесит просто. Я вот уже знаете под конец вроде так немножечко отдохнула да, от всего вот это вот уже даже на какой-то момент Забыла все свои вот эти первые мыторства, которые мне прошлось пройти с номером, вот, с этими номерами, со сменой номеров, да, и, и, и прочими. Но тут они, они просто не дают о себе забыть. Стоит к ним разок обратиться зачем-то, все, у вас начинается новый квест, который я сегодня, говорю, начала на ночь глядя проходить. В общем, сейчас я жду, потом я вам обязательно запишу, расскажу. Принесли мне или не принесли это вот, одеяло. Или я чувствую, мне сейчас придется он со всех этих кровати покрывала собирать. Все свои эти, собирать полотенце и укрываться вот этим вот, то что есть. Это вообще, я в шоке просто. Вот насколько я говорю, анимация крутая. Все, номер красивый, все вот. Еда хорошая, все, но, ну, ну, блин, работа, я говорю, ресепшн, а меня просто наповал срубает. Они все перечеркивают. Ну что вы думаете, время второй час ночи. Прошел ровно час. Только с третьего раза, когда я все-таки позвонила, мне опять сказали подождать эти И опять принесли его не через пять минут, а минут через двенадцать. Окей. Что вы думали, какое одеяло они мне принесли? Вот это вот обычное покрывало, которое, в принципе, я и так вот укрываю. Посмотрите. Я ему говорю, плотное, через переводчик. Есть что-то плотное? Типа, типа, допустим, вот как бамбуковые, знаете, тонкие одеяла такие есть? нет. У нас, ли только пикет для базара, говорит. Я в шоке просто. Далее без комментариев.